операция будет ну, ну, по поводу лица да, буду сжигать мышцу а, сжигать вживлять вживлять ну, да мне позвают обкул мозга семнадцатом году мне удалили Опухоль мозг была ствола да на самом стволе давно появился он с мозг вообще скажешь с рождения с рождения как бы она была просто что-то сподвигло. Рост. И ударили плохо, где-то неосторожные мышцы, лица удали вместе. Ну, там как бы, да, может что-то задели тройничный нет. А, они не задели, да? Может быть, да. Хотя они говорят, что ничего не задето. Так, а как Потому же? что, типа, они сваливают, чтобы было мелкое кровоизлияние. Так. Когда я ехал в поезде, как бы у меня был инсульт. Ну, короче, я ага. вообще не хочу это вспоминать, да. Нет, на То, что я прошел. Рассказать. Вы давно записались Да не это, прям вот два дня назад. Я не только мол. узнал, мне друг сказал просто. А он был здесь у нас? Да вот, да, да, тоже, пять дней назад. Как он вред читал? Ему очень хорошо. А я как бы уже, ну, много попробовал. Чего? Да. У кого были? Ну, не такие, может, сильные, как вы. Там, так просто. знаете, какие ну, я видео посмотрел. Сколько а, Петя, да. это вода с содой, чтобы а. мышцы Ну, Глаза, я имею в виду просто и массажи, и, там, и, и бабушки, и там а. что-то не делают. Да? А. Просто у меня один глаз увело к носу, потому что был зашит глаз у меня. У меня глаз не закрывается, вот этот. А он зашит был почему? Ну, его зашили, потому что боялись, что я его потеряю. А. А. Это тогда, когда обкуль была, да? Нет, после операции уже. А после операции? Да, они побоялись, что он высохнет, взяли и зашили мне глаз. Ой, как будто... Я... Да, два с года я проходил зашитым глазом, и вот теперь мозг запомнил вот это... его. Угу. И теперь он не может пока выровняться. Угу. То есть мне врачи делают, но вот этот глаз хорошо сделают. Короче, говорю, вот этот опухоль мозга перевернулась всю мою жизнь. Она была доброкачественная, что ли, да? Доброкачественная. Она доброкачественная, да, но она как бы была бомбой медленного сгорания, потому что это опухоль сосуда, которая забирала всю кровь, которая не поступала. У меня даже борода раньше не росла. Угу. Сейчас растяжка. Сейчас у меня все волосы, ну, организм начал по-другому работать. Ну, вот остались, ну, как считаете, это ошибка или что? Я считаю все равно, что они молодцы, потому что это очень... Ювелирная работа была, она была не маленьких размеров. В Израиле оценили мою операцию 6 миллионов. Угу. Естественно, с двумя детьми и с иботекой. Нормально, жизнь продолжается, мне нравится. Угу. Вот. Даже, даже на пусть говорят, приглашали. Да? Да. Супруга не поехала. Сейчас немножко это не вместе. Вы в разводе? Нет, не, пока еще нет. Ссори. Никто не берет инициативу в свои руки. Вы с ней не в ладах? Ну да, немножко это сейчас. Она с мамой, там с папой. Mm -hmm. Ну что, два декрета плюс моя болезнь. Пусть поработает. Так вам сейчас сказать, что вас тревожит? Mm -hmm. На данный момент у меня прям очень сильно ночью болит вся спина, прям вообще болит вся спина. Mm -hmm. Гипер тонус у меня вот левой стороны не прям ведет гипертонус левой стороны да? да вот лопатка как будто насквозь вот ну, с грудью то есть прям как будто мне стрелой проткнули угу. и вот дыхательные пути вот тут у меня Это сдавали, он, сдавали, да, да то есть как бы иногда вот знаете мне друг рассказывал анекдот я не могу посмеяться нормально, и вот из-за этих дыхательных путей. И... Так, то есть у вас дискомфорт в грудной клетке? Да? да. Между лопатками или в груди прям? Ну, как бы, знаете... С спины начинать или с спины? Да, с... со спины. С угу. самого акцента. Со спины, но насквозь, вот, вот она. Сильный дискомфорт между лопатками сжимает грудь, да? Да. Трудно дышать, да? И, Это всегда так? Да нет, но ну, вот именно после операции вот так. На да, одной тоже? Ну, четвертый год. Сжимает грудь, трудно дышать, да? Да, и вот межребельное, то есть вот она вот вся сторона. Вот шарики, вот они какие-то шарики, я не знаю, куда их дети. Дискомфорт. Да, то есть я чуть не волнуюсь, нервничаю, они хоп, шарики. И они как раз раздавливают меня. Но это мышечные головки, как раз таки. Ну, Я не знаю, как... Нервничать, да? И вот как будто плохо поступает кровь. Так, 4 года после операции, да, как это Ну, получилось. сейчас в 2017 году, да, была операция, сейчас четвертый год пошел. Uh -huh. В апреле, я считаю, второй день рождения мое. Uh -huh. И вот, да, ну, начала работать она, как потому что uh -huh. вообще не работал. Ну, я чувствую, что я могу больше, но не выступать кровь, как будто вот oh, В локоть, да. да. И в ногу также. Вот она берет и вот так сколько коживается нога. Стопа, да? Да, то есть, ну и вот голень. Угу. Все идет. И вот когда а я иду, то есть я иду, она вот... А раньше до операции не было такого? Нет, я и футбол играл, и боксировал. Какие волосы, мастер спорта, КМС? Нет, я просто занимался. Ну так для себя, честно, чтобы за супругу, за угу. заступиться. Сейчас ребенок ходит у меня. Угу. Туда, да? Но ну, он, жена говорит, как бы, чтобы по голове не ударили, чтобы не было такого же. Я говорю, пусть ходит, там не бьет по голове, говорит. Так не бьет левая рука, да? Да. Всегда. Я говорю, вот прямо очаг у меня ночью происходит. Вот как будто я отлежал всю левую сторону и встаю в туалет даже, ну, иногда могу. Ну, не то что упасть. Да, а слабые, ну да. да, слабая сторона. То а есть, есть я уже. Вижу, ночь, что она и пальцы не имеет или вся рука? Ну, она я говорю, тут вот, вот, в тон, в тонность, то есть хоп, угу. потом вот так делаю. Хоп немножко расслабляется, то есть. Ну, даже не буду говорить, что у меня глаза хоп, фокусируют. то есть, угу. Как бы они вот только наверх и вниз как бы идут, и к носу. Угу. То есть а по бокам вот. Ну, на четвертый год уже лучше начинают немножко. Чуть-чуть начинают потихоньку. Mm -hmm. Ну, самый медленный, как бы, но чувствую что-то вот. Mm -hmm. Особенно ночью Кремль, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну да, ночью вот, я как бы работаю на заводе. Вот с утра стою, да, и ну mm -hmm. как, извиняюсь, заражение, как алкаш. Mm -hmm. Иду до проходной, а полдвенадцатого днем хоп, в, в теннис начинаю играть. вот, ты в теннис уже видишь, шарика. Mm -hmm. Я говорю, ну это глаза работает. То есть уже. А какой глаз зашивали? Мне зашла этот тоже что парализованная. Сейчас хотят восстановить, хотя бы чтобы глаз закрывался, угу. нерв. Ну вот мне одобрили 500 тысяч, это Минздрав. вот ж... одобрили? Одобрили. Угу. То есть там бумаги собирал. Вот жду звонка с, это, с Москвы, угу. на лицевой хирургия. А, то есть они увидели то, что пережат нерв, и поэтому глаз не закрывается? Ну я на консультацию съездил. Они говорят, мы вас не можем проконсультировать, пока вам не даст добро. Ваш врач, который вас оперировал, uh -huh. я еду в Бурденко, он такой, О -о -о, ты что, сам приехал на поезде, uh -huh. я говорю, вообще ничего не боюсь, говорю. ну как uh -huh. бы раньше боялся, вот с этой опухоль. сейчас вообще ничего не боюсь, он такой, ну слушай, ну, конечно, uh -huh. и езжай, и те говорят, ну конечно, мы вам поможем, Говорит, такой человек должен улыбаться, uh -huh. я говорю, ну хотя бы uh -huh. по -по поесть. Uh -huh. <laughs> да да. но далее инвалидность, вот, на третью группу, uh -huh. шея болит? Да, ну почему-то опять же ночью вот у меня прям вот тушь, только тушь, тушь. ночью? Как будто да, там, вот, там какие-то остатки, хотя я сделал МРТ, говорю, у меня ну, опухоль рассосалась на четвертый год, может потому что жена ушла от меня, я не знаю, я не нервничаю, я ни с кем не ссорюсь, но у меня опухоль сейчас рассосалась, то есть был остаток. Даже на час ссорюсь? Чуть не каждый день, мне колбасило всего, а сейчас это... Ему... Операция, да? И после операции, как бы я ее понимал, у нас два ребенка, да, и она и туда, и сюда, и там, и мне что-то, да. Ну, я раньше лежал, то есть, в памперсах. Угу. Как бы я ее тоже понимал, но ну, сон, нельзя ссориться так с людьми, с живыми. Угу. Бывает, вот правая правой тоже сторона, угу. я не знаю, может, связано что-то так. Угу. Как будто что-то с микрофончиком. Балит, шоу, а вот он ставить шею, тоже болит. Ну я вообще, говорю, из дома не выхожу, пока зарядку не сделаю, там, ну, такой, хотя минимум просто, что-нибудь, турник дома у меня, хотя бы повисеть, да, даже на П, вот, на К, на Т, синтезатор речи настраиваю, так держу, с девушкам хотя бы улыбаются мне все. Да, конечно, это у вас, то, что вот эти ваши ссоры, у вас, большей части, они подрывают вас. Да, и сейчас я говорю, то есть не то, слово, что я выбрал здоровье, я в седьмой месяц чувствую себя очень хорошо, но ну, в, в, в разнице, что было, потому что как ссор за 40 плюс я еще водил два с половиной года зашитым глазом, да, и постоянно ругачки за рулем, у меня нога вот так, то есть сцепление надо выжить На такси так... работает Нет, такое такси, мне в Яндекс не взяли, такси. говорит извините. Я, нет, я неделю проработал, там отзывы, значит, куда он смотрит, я не пойму, что с ним, то есть. Много ну, вопросов, что с кольцом, ну это не моё, uh -huh. <laughs> на данный момент. Здесь барат мышцы? Да, тоже. Поэтому как бы, ну, я думаю, что я говорю, 42 человек после такой операции, это вообще лучше уж с детьми только видеться. С uh детьми -huh. как нормально считается? Uh Во. -huh. Они бы меня подняли с, с коляски. Я начал с ходунка не потом ходить. Потихоньку пошел к тренеру, он мне начал давать нагрузку, то есть ну, с, с гирями приседать, mm. ну хоть что это делать, я начал там резинки тянуть, ну так результат идет, а я на девятом этаже живу, ну и начал на 9 этаж, просто они на лифте, она mm. жена, я так короче, ну потихоньку чувствую, говорю вот, mm. не хватает, как будто крови, так-то вот все хорошо работает, функционирует. Mm -hmm чего-то не хватает. Так, а операция была так, о, это как называется, правильно? Ой, там вообще язык сломаешь, там а, а, настраиваю... Гавернозная а, ангиома uh -huh. воролевого моста. Типа это, сосудистые заболевания, один процент на миллион. Да? Как раз нашел меня процент. Uh -huh. <laughs> Счастливчик. И после этого у вас вот лицо перекосило. Ну, да. да. Хотя, говорит, нефть никакой не задевали, да? Нет, но ну, там было добираться чуть-чуть видно, что оно ну, вот это улыбается хуже сторона. Uh -huh. То есть, ну, улыбаешься там и видно маленько. Ну, но... они сказали, что ничего не задето, хотя я у стоматолога. А как вы, вообще... Я... Но, <как> вы не знали они <как> вот определенное время. Я только работал, говорю, сверхурочно оставался. Ну uh -huh. и за ипотеку надо платить. Uh -huh. Чувствую, ну, худеть начал потихоньку. Uh -huh. Силу, то есть, ну, вот нога левой плохо поднимается. Uh -huh. Потом, да, думаю, ладно, пройдет, наверное, голова болит. Uh -huh. Потом, допустим, стакан беру левой рукой, да? Uh -huh. и, и такая мысль мне говорит, так не отпускай его, она берет, тщ, отпускает. Потом я спускаюсь, вот левая нога, когда надо ставить, она берет, правую ставить. я, короче, хоп, падаю, то есть вообще чудеса какие-то. Uh -huh. То есть он все делает наоборот. На то есть мысль заходит, да, там, не отпускаю, он бум. Uh -huh. Я такой. Габа болит, они там защемление шейных нервов ставили, диагноз, короче. Uh -huh. Ну, неврологи. Uh -huh. <coughs> я с хобби 50 килограмм уже вешу. Uh -huh. Вот такой. Пошел и марта сделал. вот там сосудики запутались в клубок. Какой клубок-то они, могут там запутаться. Они говорят, доброкачественная опухоль". <coughs> ну, доброкачественная ну но маленькая. Год я живу на таблетках. Умирает отец, что ли. Он тоже стресс, там что-то вот у меня. и... Хоп-хоп, что все сильнее. Хуже. Да, да. И вот как, на нервах, что ли, да. мы сами все придумываем, да. все все эти болезни, короче. Ну, короче, я пишу книгу <coughs> о том, как это очень хорошо себя узнать. Вообще всю голову. И вот чувствительность, говорю, ну, стоматолог мне выдернул зуб без укола. Я говорю, слушай, парень, ты вообще чувай. <laughs> Поясница болит. Да вот тут все, весь участок мне ноет, прям. Дискомфорт поясницы, да? Да. Давно. Ну вот как я сейчас начал заниматься опять, в зал ходить mm -hmm. Раньше я как бы с утра на утро плохо чувствовал Пошел там больничный взял, да, и говорю, девушка плохо чувствует А сейчас я хожу в зал, и у меня есть силы идти на работу Но к вечеру прям То есть поясница устает, затекает, да? Даже мой посуду, иногда mm -hmm. у меня хоп, все mm. Много стреляет? Ну вот, опять же так а пульсирует вот эти места вот у меня вот пульсирует левая вот, нога да и вот это прям тонко как будто у меня до вот ну до ягодиц прям вот идет прям чувствует что ягодицы вся у меня в напряжении то есть пульсирует левая нога да да тихо а микросуд говорите был да ну как вам не сказали да маленькое кровоизлияние было когда как я вот, да? ну, уже был ехал в 2017 году в Абли... к, ним? к ним уже ехал так что я уже сознание терял думал что делать Прям со всеми бумагами ехал с МРТ. И вот у меня прям уже в метро, там, на Казанском вокзале, я прям уже поплыл, то есть. Угу. То есть, приезжаю к ним, там, что-то объясняю мне, что-то ушах звенит, что-то не понимаю, что-то он там кричит на меня, врач, короче. Mm -hmm. Они говорят, нет, типа, мы тебя не отпускаем. То есть у вас правая сторона вообще, она живая, а больше у вас по левой Мне крест-накрест, да, получилось, с лицом так, ну да, а это странно, то есть. Он говорит, инсульт какой-то там, степень у них там, что-то, какой-то уровень есть. Mm -hmm. Я говорю, ребят, я вообще не пожелаю В молодости вот это все. Ну да, а почему объяснять, да, почему перекосил вот именно после операции лицо, типа, говорит, нерв не задели туда-сюда, ничего такого нет. Да ну, может, это же сейчас вот я мать делал, ничего не задел. Хотя как это объяснить, когда это все-таки, ну, нервничать ну, желательный да. нерв. То есть mm -hmm. это как бы глазной нерв, это не закрывается глаз. Это вообще не объяснимо, как у mm -hmm. человека может не закрываться глаз. Он бы высок давно у меня, но я вас вижу все-таки немножко. Mm -hmm. А тот глаз не сохнет, не высыхает, да? Вот это Нет, это... правый. Ну вот он говорю, хуже, я смазываю его там. Ну вы смазываете, да? Да. И, а ночью, когда я расслаблен, то есть, если честно, мозгом, мозг, а я его застав, остается, ну, заставляю, да, и там щелька маленькая остается, то есть. Mm -hmm. Поэтому они мне его расширят. Они говорят, он у тебя куда-то наверх ходит, mm -hmm. на глаз. Мы тебя уже говорит. Отец почему умер? Сколько был возрастом? Как Да, блин, с алкогольным он не играл так что он хороший человек был, но он, его положили с инфарктом, и он, он переживал, да, по поводу и вас он? тоже? Да у него своих проблем было куча тоже, ну, конечно, куча. Куча, да, по поводу работы, как долгов, да, там, работ, рабочих, кем работал. Ну, вы знаете, это, я не жил с ним уже, он хоть мой родной отец, но у него была другая семья. У -у -у -у. А, в разводе родители у вас? <coughs> да. У, у вас очень был? Был очень да, у меня. Мама и с ним тоже разошлась. Mm. Ну, короче, потом наши пути с родителями вообще разошлись. Выезжал с дедушкой, с бабушкой и с братом. Больно? Ну вот, как раз вот эти проблемные места. Mm. Так. Что мы здесь видим? Смещен у нас, так. Седьмой позвонок. Сильно торчит, да? Торчит. Yeah, да. да. Седьмой ушел у нас вправо. Первый грудной сильно вы, вытащился, да? <свист> Второй грудной ушел вправо. Вот. Что, потухнул? Был неплохо. А а, да. Пятый позвонок у нас. Так. 7, 6. Пятый ушел влево, да? Угу. А тут у вас позвонки не задеты, что не говорили. Так. Ну? <свист> Бывало. Тут ушли влево позвонки, здесь вправо. Как раз что, что и мешает да, сейчас ходить. Ах, да. С поджелудочного с желчным у вас явно проблема. С желчным проверяем. не ставит вам проток? Диски всего путей у меня. Ставит? У меня с детства. Угу. Я про это, это говорю. Да, ну да, я бы сначала не расслышал. Да, ну, как у утки, короче. Так, нога у вас левая короче. Левая нога у вас короче, да? Соответственно, таз у вас поднят сюда, да? О. Что, больно? Да ну нет. Это... Еще ничего не термо. Так, сейчас буду нажимать по точкам. Вы будете говорить более ощущения ага. от 1 до 10. Так, у вас левосторонний сколиоз, да? Все ушло у нас влево. Вот у вас да. вот. вдох, выдох есть боль? Да, нет. Ноль. Ноль. Но... Вдох. Выдох. Тут? Ты тут плохо чувствую. Угу. Здесь? Вот, да, вот тут поболеет. Сколько? Десять – это когда не терпешь уже. Четыре. Здесь? Ой, тоже. Тоже четыре? Да. Хотя здесь мягче она. Ну, тут? о Сколько? Пять. Троечка, наверное. Тут. Ой, почему-то вот тут чувствуется да мне. Тут. А тут.. Ой, тоже на четверка. Uh -huh. Здесь. Ой. Двоечка. Тут? Тоже двоечка. Вдох. Выдох. Выдох через раз. Вдох. Выдох. Тут. Троечка. Вы нажали легкие, мне сразу. Ага, вдох. Выдох. Тут? Сколько? Троечка. Тоже, да? Здесь. Троечка. Здесь? троечка. Почему Тут. все легкие? Тут? Это, это йод. Два. Здесь? Тоже два. Угу. Угу. Тут о, прям это, ну не больно, вот так чувствуется, будет вот, так. На копчик падли? Нет. На копчик значит, сломанный. Так, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Блин. Хорошо? Да, Уже? Ну, так, здесь я мимо. чувствую вас хотя бы. По, по мне брат ногами ходит. Да, здесь. Сколько весит он? 97. Ну, не надо. Нет, но ну, он зато не держится еще. А, ладно, если так? Потому что мне реально болело. Слышали, да? Нет. Так вам не делали? Нет. Стать, лучше лучше слышьте да да уже резко то вот когда вот так вот сделал да, да? да. тик тик а ясность в глазах не появилась нет <свят> так, <свят> так. Ага. у нас здесь уже как-то не стал да сейчас смеяться? от радости ну тут больно ну так да вот вот тут вот тут вот. Вот. Mm -hmm. вот тоже вот тут пониждая mm -hmm. Ну он как бы назывался много, но, но ну, хотя он ну, просто делает массаж. Ага, то есть молодежную терапию не делать. Mm. Голуб расслабьте, положите ее туда. Так больно? Mm? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть mm -hmm. потянем. Раз. Два. Так тянет шею или грудь? Шею. А вот сейчас чуть-чуть и грудь. Вот, mm -hmm. вот, вот вот у меня. Mm -hmm. грудь отдает. Угу. Вдох. Выдох. Расслабляю. Расслабляю. Расслабляю. Расслабляю. Расслабляю. Вдох. Mm. Выдох. Mm. Все, туда двигаемся. Крусну шею груди. О! 1, 2, Тепло говоря. Да. そう<音楽><音楽><音楽> Не такая слабая, но слабая. Теперь у вас ноги ровно. Вдох. Выдох. О. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Uh -huh. Дыши. Дыши. Вдох. Короткими движениями. Вдох. Выдох. Uh -huh. Вдох. Выдох. Вдох. вдох. вдох. вдох. Выдох. Вдох. Выдох Выдох Выдох Выдох Здесь хорошо Здесь у нас осталось чуть-чуть Сдвинули чуть-чуть. Вдох. Выдох. Все, молодец. Вдох. Выдох. Опять сжимай. Угу. Теперь раздвинулся да у нас. И сразу поддается, иногда. Током стрельного? Да. В обе руки. Да. Вдох. Выдох. Ой. Дыши. Ой, Давай, вдох, выдох, есть боль? А? Ага. Есть боль? Есть боль? Че не болит? Вдох. Выдох. Тут. Вдох. Выдох. Тут. Это. Здесь. Ну, чуть-чуть там. -чуть. Тут. Чувствую пальцы только. Тут. Здесь? Здесь. <связь> <связь> <связь> Молодец. О! О! Сейчас смотрите. Здесь вот шишечку попробуйте рукой. Да, знаете, да, нет? Да. Ну, все, убирайте руку. Выдох. О-о-о! О! Ничего себе, таким только не било. О! Потропайте здесь, а? <плылит> Да? То, что касалось моей части Молодец Молодец да. Ну, понимай на меня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 Два... Два... Раз. Ага. Два. Два. Я же устал плакать от счастья. Три. А. Четыре. А. Пять. Отчасти. От И да, конечно. Восемь. А. Девять. И чувствовал. Месяц. А. Ох, ох, в тоже зачасть, я бы немножко она в тонусе чувствуете холодней. О, да, какая-то, я бы сказал, должна посильнее. И она получше в Да Дайте там. Да. Выдох. Ничего не болит. Ничего не болит? Уже нет. Сюда не все хорошо. О! Уж хорош, но у Игорь уголью ну, Это болит. класс вообще. Мой тренер говорил, ты как будь балсируешься. Сейчас стану. А можно водички? Да, сейчас все будет. О, тихо-тихо-тихо. Стою. Тоже отчасти... Ощущение. Да конечно! Без, сейчас, без сейчас я лист. вижу даже по-другому. <свят> <свят> Нужно разогнать та кровь, ту кровь, которая у вас застоялась места где было пережатие. Понятно, да? У вас была вся пережата левая сторона, в э, шейном отделе слегка правой, да? В вот, э, шей на грудном отделе тоже пережата было, Вот, поэтому плохо дышали. Дышите? <смех> вот. То есть упражнения и направлены на расслабление мышц, которые были напряжены. И нужно отпрячь те мышцы, которые были у нас эти расслаблены. Понятно, да? То есть вот баланс-то тут остановить. Вам потом обязательно, вам, вашем, вашей супруге, если померитесь, да, вашим детям обязательно, это нужно делать что? Парим ноги перед сном. Наливаем в таз горячей воды. Ну, так, чтобы ноги не сварить. По щиколотку, да? И сидим, отдыхаем туда, ноги опускаем. 15-20 минут, мы сидим, отдыхаем перед собой. Может, когда спокойно смотрим? Да. Ну, лучше вообще без телевизора. Смотрите, Потом, э что происходит? Кровь и лимфа поднимаются вверх. Mm -hmm. Раз. Э -э улучшается работа внутренних органов, за счет того, что там масса активных точек. Три, да? Расслабляется сердечная мышца, миокард. И у вас уходит э стресс и не роз. Так мы избавляемся от нейрозы. Это вот самое главное. Я так, мы, так мы готовимся. Так я же не хочешь разводиться, скажи, так тебя возьму. Она не хочет разводиться. Она не хочет разводиться, она мне говорит, иди сам разводись, говорит. То есть она вас не клады Типа, я тебя не бросаю, да? Ну, типа того, ничего Вместе не живем, да? Нет, тоже 7 месяцев. Вот он говорит, я тебе даю шанс. Я говорю, ты мне даешь шанс. Ты говоришь, семье мне дай шанс, а не мне. Да вот идем к психологам, но я не знаю, поможет это или нет. Семейным психологом, телепо. Не знаю. Психолог вы вместе идёте? Да, ну вдвоем. Mm -hmm. И психологи, они семейный пара. Mm -hmm. То есть не знаю, что поможет. Но я говорю, у нее травма из-за того, что я изменился. Mm -hmm. Как бы то я... Ты пережил, может... пережить, да? а? Ну, она не смогла мне, меня принять, да. Mm -hmm. я, я говорю, да, я тебя люблю, там, mm -hmm. да. я же вижу другое отношение. Mm -hmm. Ну, сигарет, важный делать все к лучшему, потому что я 7 месяцев был ну, гораздо хуже. Я даже до, до вас бы не доехал. Ну она неужели не видит положительную динамику, и то, что вы видите специально поэт... устремленный, упертый человек поэт... и вы добьете свои цели. Вот Вы добьетесь, допустим, своей цели, Неужели она это не видит? Поэтому не идет суд. Они же бабуты такие, умные. Нарожал детей, не идет суд то это будет круто. Если у хороших где-то молотый кофе покупаетесь. Я дышу. Да. Так дышали, да? Я не верю. Я не верю. Кто -то до сих пор не верится, да? Это хорошо. Все, успокаивайте. Вот. Воду пьем, и еще вам нужно пропить, у вас получается Снимков я ваших не вижу, но если бы я видел ваши снимки по именно позвонку, да, вас, ну, на то, что я увидел, у вас там один смещен туда, второй туда, третий сюда, да. Толь плюс их развернуло у вас, сейчас мы их выставляли в одну ось, плюс еще и там. Смотрите, у вас расстояние между позвонками было маленькое, да? Очень маленькое, они были сжаты, да. Я их раздвинул в самом начале. Тык-тык-тык-тык. Туда хлынул поток крови. Э, лимфы и питательных веществ для того, чтобы диск насытить, он у вас сузился, он потерял воду, он потерял эластичность, он стал темного цвета на снимке это видно. Когда он беленький, он наполнен водой, он состоит из воды на 90 процентов и остальные там питательные вещества, да. И сейчас вот все идет у вас сил на правый организм, чтобы туда их восстановить, чтобы вас помочь ему, чтобы восстановить как-то. Э, вам нужно попить коллаген. Пили такой? Нет, наверное. Коллаген. Глюкозамин, хондроитин. Это те вещества, из которых стоят наши наши диски, связки mm -hmm. и суставы. Вы станете более эластичны, мышцы размякнут, да? Более подвижны станете, укрепятся, будут ногти, крепкие mm -hmm. волосы. Mm -hmm. То есть, в аптеке есть? Нет, нет, в любом магазине спортивного питания, только не в аптеке.